Итак, друзья мои, хочу подарить вам еще одну защиту, поскольку сейчас у нас не простые времена. Мы все переживаем за своих родных и близких. Да и за себя в том числе. Теперь послушайте меня внимательно. Нужно взять абсолютно чистый лист бумаги, неважно каких размеров, и написать Чернила здесь не важные, но должны быть темные или синие, или черные чернила то есть ручка. Написать э, этот заговор э, и хранить с собой носить хранить у себя. Можете носить в сумке, в кармане как вам удобно, если у вас есть кармашек там. Но. Три раза в день нужно эту грамоту оттуда вытаскивать, начитывать. И снова, если изношится, можете написать по новой и носить с собой. Если вы начитываете для своего ребенка, ну, например, если сын у вас находится в эпицентре каких-то нехороших событий, вы знаете, о чем я говорю, берете его рубашку вечером кладете эту рубашку на алтарь, на стол, в конце концов, если у вас нет алтаря. Точно так же переписаны эту, эту грамоту. Можете и для себя делать, и для сына, но это разные должны быть. То есть вы можете начитать на мужа, на сына, если у них нет возможности это начитывать, если они находятся в опасности где-либо. Ну, для дочери. Дочери тоже не буду говорить. Можете это начитывать для своей матери, если вы не можете выйти на связь и не знаете, что у нее происходит, где она, что с ней происходит и так далее. В опасных ситуациях. Только в опасной ситуации можно начитывать для близких людей. Если опасность миновала, у них все хорошо, больше вы не имеете права эту защиту начитывать для них. А для себя можете. А чего спасает? От э, военных действий, да? от проверок каких-то, от обвинения в чем-либо, в чем вы не виноваты, то есть тюремного заключения и все прочее, может спасти и помочь. Значит, берете абсолютно чистый лист бумаги, переписываете этот заговор. Это называется защитная грамота. Оно создано на основе древних знаний, потому что защитные грамоты различных вариантах в древние времена ведьмы либо сами писали и отдавали от руки, либо учили как это делать. Это все писалось на бумаге, ну до появления бумаги на пергаменте, на коре, значит, деревьев. На дощечках могли написать, на камне могли писать, если это небольшой был текст и так далее, на природных материалах. И носили с собой. Но время от времени нужно вытащить и начитывать. Ну, например, вы можете это написать и оставить в машине вашего мужа или сына. И попросить его иногда начитывать. Если он ни в какой не соглашается, ну да ладно, Делайте это и кладите туда, Но чтобы он не трогал, чтобы он не выкидывал, чтобы он не выказывал какое-либо неуважение к этим силам. Иначе эти силы могут передумать, защитить. Потому что нельзя, невзирая ни на что, в любом случае оскорблять эти силы нельзя. Веришь, не веришь, но делать неправильные шаги по отношению к этим силам тоже неразумно. Итак. Эту грамоту можете читать для себя три раза в день, если у вас опасное время. Минует этого, эта опасность, просто носите с собой для как бы, защиты. Если действительно прям защита нужна такая очень острая необходимость, что что-то в вашей жизни происходит нехорошее, и вы боитесь, либо это физическая расправа, либо вас, за вами следят, э, что еще либо что-то хотят сделать, навредить вашей семье, вашему дому, вашей машине, далее, какие-то проверки необоснованные и так далее, тогда вам нужно эту грамоту носить с собой три раза в день, неважно, в какое время вспомните, начитывать. Если не три раза прочитать, оно все равно вас защитить, но желательно три раза сделать, как, как положено. Если вы для своего близкого человека, то берете рубашку, начитывайте, кладете туда вместе с рубашкой, э, откладывайте в сторону. Многие скажут, а если нет вещи? К сожалению, если нет вещи, тогда э, это уже никак не получится. Тогда нужно просто им сообщить, чтобы они сами для себя написали и начитывали. Эта защита может помочь просто, если читать. Но она намного сильнее работает, если ее записать и носить. Именно поэтому это называется защитная грамота. Слова, написанные там, Защищают владельца. Вы можете перед вылетом это написать, начитать и спокойно улететь в другую страну, с вами ничего не случится. Вы будете эту защиту носить с собой. Вы можете это переписать и спрятать в четырех углах вашего дома. Если вы боитесь там грабежа, нападения, пожара или чего-нибудь еще, если у вас есть такие, скажем так, подозрения, если вы одни живете, может быть, где-то. Вокруг вас никого нет, вы боитесь, вот у вас дом только один, там, в этом районе или где-то на окраине, да, вы можете это все написать и сложить в четырех углах вашего дома. Это защитная грамота будет оберегать. Итак, как э, написать, что делать, я вам уже объяснила. Теперь я вам, э, собственно говоря, выдаю текст. Здесь никак не нужно откупаться, нет такой необходимости, потому что откупом является ваша положительная энергия, которую вы получаете каждый раз, когда вы чувствуете себя защищенным. Здесь не нужно откупаться никак. Здесь силы берут именно энергию радости, то есть спокойствие, радости, они этим питаются. И еще больше защищают, еще больше помогают в трудной ситуации, чтобы ваш вот этот вот. Внутренний подъем, радость опять их питала. Текст э, следующий. Иду я через двери ворота, через ворота во чисто поле. Посреди поля соляной столб стоит, под ним мертвая голова. Во рту у нее свиток, на том свитке спасительные слова. Кто тот свиток в руки возьмет, да кто те слова прочтет, к тому дух-хранитель придет, под крылом духа он защиту найдет. Будет защищен, везде и всю дом будет спасен от зверя бегущего, от гада ползучего, от пули и стали, от воды и огня, от полона и ворога, от супостата и убийцы. Кто на него нападать станет, тот соляным столбом станет. И ворог от него отстанет. У мертвой головы, губы медные, зубы каменные, язык жезлом. С этого часа, с этой минуты.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 Ключ, замок, язык. Заклинаю. Итак, друзья мои, три раза в день по одному разу читать. А все остальное я вам уже объяснила. Защищайте себя и своих детей. А, а если вы читаете для своего ребенка или близкого человека, я объяснила, каким образом, то... А, Вместо себя называйте имя этого человека. Все. Все остальное точно так же. Удачи вам и всех благ.